Доброго дня, участники Немиркин шоу! Только благодаря вашей поддержке мы можем сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Поэтому спасибо вам за всю любовь, которую вы нам дарите. А теперь давайте продолжим. Говорили ли вам когда-нибудь, что вы выглядите устрашающе? Вас это беспокоило или, возможно, смущало, почему они так сказали? Возможно, вы подсознательно делаете определенные вещи, которые делают вашу личность более пугающей, чем вы хотите. Помните, что многие из этих признаков и моделей поведения не являются негативными, и хотя они могут заставить вас казаться пугающим, это не обязательно означает, что вам следует что-то менять в себе или в том, кто вы есть. Интересно, относится ли это к вам? Вот восемь признаков того, что ваша личность может пугать других. Первый – вы вспыльчивы или реактивны. Вы легко срываетесь на людей? Когда вы слышите о чем-то, что вам не нравится, вы реагируете поспешно? Язвительность может выглядеть пугающе, потому что люди могут почувствовать, что вы неприступны или с вами трудно разговаривать, даже если вы этого не хотите. Иметь сильное мнение и огрызаться на других, когда что-то идет не так, как вам хочется, это может показаться пугающим. В следующий раз, когда вы почувствуете, что готовы сорваться, сделайте шаг назад и глубоко вдохните, прежде чем реагировать. Вы будете удивлены тем, как быстро вы расслабитесь и насколько более доступным вы будете казаться. Второе. Вы думаете головой. Вы чрезвычайно практичны. Большинство своих решений вы принимаете на основе чистой логики? Если да, то вы склонны думать головой, хотя само по себе это качество не обязательно делает вас пугающим. Если вы меньше думаете сердцем, это может сделать вас менее эмоциональным в определенных ситуациях. В результате вы можете показаться пугающим человеком. Номер три. Вы настойчивы. Ставите ли вы перед собой высокие цели? Работаете ли вы очень усердно для достижения этих целей? Если да, то вы, скорее всего, очень настойчивый человек, что может показаться пугающим. Настойчивость и упорство – это неплохие черты характера. Когда вы упорствуете, это показывает, что вы очень уверены в своих силах, и это может пугать других. Но у вас просто большие цели, и вы не позволите ничему и никому встать на вашем пути. Номер четыре – люди ходят вокруг вас на цыпочках. Замечали ли вы, что люди, как правило, зажимаются вокруг вас и, возможно, боятся высказать свое мнение? Возможно, они ходят вокруг вас на цыпочках и проявляют осторожность и осмотрительность в том, что говорят в вашем присутствии. Если вы заметили, что это происходит с вами, может показаться, что люди становятся тише, соглашаются со всем, что вы говорите, и даже чаще извиняются перед вами. Номер пять. Вы склонны доминировать в разговоре. Когда вы разговариваете со своими друзьями, вы говорите больше всех или громче всех. Это может быть признаком того, что ваша личность кажется пугающей. Доминирование в разговоре может выглядеть как чрезмерно громкий разговор, громче всех остальных и прерывание собеседника на полуслове. Когда вы доминируете в разговоре, это может затруднить другим людям возможность выразить себя рядом с вами. Такая тенденция может проявляться подсознательно и даже быть признаком тревоги. Если вы относитесь к таким людям, не расстраивайтесь и не думайте, что это ваша вина. Вместо этого, попробуйте практиковать активное слушание в разговоре, чтобы быть более внимательным и присутствующим, чем то, как вы вели себя раньше. Номер 6. Вы говорите агрессивным тоном Когда вы разговариваете с другими людьми, как вы обычно себя ведете? Вы агрессивны и прямолинейны или более легки и нежны? Независимо от того, что вы говорите, ваш тон голоса может иметь огромное значение для того, как вас воспринимают. Если вы говорите напористым, агрессивным или прямым тоном, это может показаться пугающим. Это может повлиять на то, как люди воспринимают ваши идеи и мнения. Считаете ли вы, что говорите более агрессивным тоном, чем вам хотелось бы? Если да, то как вы планируете стать более внимательным к тому, как вас могут воспринять, прежде чем вы это скажете? Возможно, это займет время, но постепенно вы станете более доступным и мягким тоном. Номер семь. Вы критично относитесь к другим. Когда вы общаетесь с другими людьми, вы склонны судить, препарировать или критиковать то, что они говорят. Несмотря на то, что вы можете показаться умным человеком, вы, скорее всего, также будете пугать окружающих. По словам психиатра Гранта Хиллари Бреннера, оскорбление других людей во время разговора даже в шутливой форме может сделать вас осуждающим и конкурентоспособным. Соперничество может быть неприятным, поэтому, если люди чувствуют себя так в разговоре с вами, они могут с меньшей вероятностью считать вас подходящим человеком. И номер восемь. Вы прямолинейны. Вы не боитесь высказывать свое мнение? Говорить прямо и не танцевать вокруг правды – это неплохо. Более того, это может улучшить общение в вашей повседневной жизни. Высказывание своего мнения – это хорошая черта характера, если вы следите за тем, чтобы ваши слова были тактичными и конструктивными. Относились ли вы к каким-либо моментам в этом видео или какие-то из этих признаков напомнили вам кого-то? Есть ли у вас признаки устрашающей личности, которые вы хотели бы добавить? Сообщите нам о своих мыслях в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы считаете, что могло бы помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!